Всем приветствуем Макс Рис, Clash of Legend, про обнову Так давайте откроем снучок. перед началом ролика, подписывайтесь на канал, ставь лайк. Открываем снучок значок и 4 новых персонажа на будущее. Так конечно, их сейчас тут направить. Так, блин, они длинные кстати. Ладно. Тогда вот такого вот окошечко по конечно, показывать. В описании добавлю. Можете прочитать. Сейчас тут настрою, блин. Окей. Так, значит, давайте так, тогда сыграем 2 на 2. Или, может 3 на 3. все 3 на 3 самое лучшее. А, наземный. Ладно, давайте. Давайте быстрый бой. Постараюсь. Ну, он большой. Первый на очередь это Камикадзе, как вы знаете. Или Камикадзе. Класс, у него урон типа атаки наземных качество у него редко качество редким. редки что-то мне подсказывает по описанию то что он будет выпрыгивать то что он будет выпрыгивать из земли и взрывать прям под носом ваших армий и по-моему такой юнит сможете обнаружить только сова интересно кстати так быстро быстро а, быстро все я не смотрел карту сейчас мне страшно а почему два а, понял понял я вспомнил так окей как там все нормально Пониж, давай сделаем я боюсь еще я очень боюсь так, сможет умножить только Саван. Ага. то есть сова получается будет его обнаружать и вы сможете его уничтожить а сам а сам каменказа будет пытаться выпрямить в Нужный момент из-под земли И взорвать полную нашей армию Полную нашей армии И это неточная информация Ростка. Не Неточная информация Так, захватываем точку по-быстрому Первый камикадзе Слушайте вы, кто ну, в общем, Я только одного отправил Алло, я только одного Все нормально? Окей Сбор точки Сбор точки По-быстрому я к этому не готов. я понял что это так так то блин чего пришли чего вы пришли блин в атаку стоп я я так не Второй, стройной 2 на очень идет идет это какой-то дедушка который нет нет нет блин а летающего давай макс риск летающий вам летающего Ой, но ой ну, блин. Давай. Так бы иначе знаете, что нужно. Вам нужно атаковать. Ну все Подождите. Ну что так быстро? Я не хотел к этому. Не волнуйся. Прекрасно. Война сразу. Начинаешь. Так, окей, давайте. Во вторую очередь идет дует. Качество у него эпик. Атака, у него земля, воздух, тип у него точно класс поддержка. Как вы понимаете, это обительский изменит, поддерживается в есть скорее всего, Поддержка. Ну, это, скорее всего, конечно. Так, давайте, призыв, атаку, все за помощь, я иду атаковать в атаку. Так, чуваки, нужно больше. Ах ты, -мо, сколько у нас воинов, нужно их призывать атаку. Давай, затащим. Давайте, 400 нет. Одно. Дальше, окей. Как вы понимаете, это эпический юнг, поддержка у него, который скорее всего, будет, будет активный как то способность активности. Там такое вроде бы есть, если как-то не в курсе. Окей, дальше. Окей, я готов. Будет активная какая-то способность, так. Было уже будет сказаться при природе, казаться природе стихи у меня будет пары роды не знаю почему не написал стихи будут природы как например вода ли пусть противника лозой вода ли пусть противника лозой так все давайте вода кучел пришли Но ну, я думаю стихии воды будут лоза тут такая вот штучка которая возьмешь меня вот впустишь типа того так типа давайте 40 ладно пойдём. Чтобы он не смог двигаться или, к примеру, лечить союзников. Тоже очень хорошо, но, блин, уже есть такой, как по мне. Эм, ой, воина, блин, запустил. Хорошо. Или у него будет какой-то аура, которая будет помогать союзникам не более... Не более боя. На самом... На самом него урон точно наверняка небольшой. Он будет, как это у него будет арой, и у него урон небольшой будет. Окей. А кто же вам за это сказал? Ай-яй-яй-яй. Давай, 400 А то чувствуешь, что что мы не построим? Сейчас будто война. что уже война как-то А, это, это, это кто вам сказал? подождите Вот так. На, на, на, подождите. Там еще последний герой остается. Я уже вроде бы два героя. Погибает, там счет еще один. Нет, блин. Ну, ну, ну, ну, ну копайте, пошлите копать. Там весело. это ч ж такое? На компьютере вообще не классно, не советую играть. Пожалуйста, копайте, работайте. Ускорялка. Блин. Чего же я решил тут играть сразу? Ну, ладно, доводит так. Дальше или у него будет какой-то аура так больше 3 а третий линд, это уже легендарный инд гарпия топу э, топ топ а нужен тип тип это будем писать, а не топ тип урона атаки. земля воздух качество легендарный вау легендарный тебе атаки урон Сем... ну, стандартненький но легендарный это очень классно новый персонаж легендарный он будет атаковать в воздухе и то есть будет у усыпать как э, поддержкой наземных и воздушных винтов усыпать будет это, я то, я -то это не помню ладно хай будет так, так то а, да, блин не надо так пожалуйста один чувачок пожалуйста построй, нам тут нам не хватает ресов пожалуйста Давай, ты а воина мощного он же нам нужно, больше воинов так знаете что нам нужно ладно он будет атаковать воздух с ним, ну, воздух юнитов, э, поддержку национальных юнитов. Возможно, у него будет какая-то нибудь актив, активная способность. Пока что информация точно информация неизвестна. Точно не, не, не официальная информация. Ну а следующий юнит это у нас четвертый. Также, друзья, подписка, лайк, чтобы не выпускать ролики. Ролики не выпускать никому не нужно, никому. Дальше. Дракончик. Я забыл ты написать, блин. Это тоже летающий юнит, но уже эпического качества. Типа так у него земля, воздух. Будет, скорее всего, а качество эпическое. Мне кажется, что это дракончик очень хорош против собаки, но пока что это неизвестно и неофициальная кто кто копает блин копает здесь неофициальная информация так я это сохранил прислание напишу что было лучше чем я рассказываю я тренируюсь еще тренируюсь вау чё блин происходит нет нет чувак держись а блин не надо тут нам атаковать нет, не блин нет. Не скажите мне комментариях чё блин я тут сделал не Нет, блин кто кто это сделал не надо ого все за нам придут друзьям нужно срочно атаковать не сдаваться я не знаю блин я не знаю. Так, призыв пожалуйста спасайте наш мир мир clash of Agents вариант это будет другой вот как там говорили еще жаль что это только не раз сказали Может повторить так, пожалуйста держитесь спасибо большое блин а у них слишком сильные воины с чем кусать кто их кусает да нет нет как это так <ф> это из-за меня из-за того что я читал что блин случилось кто знает, пиши комментариях. Они уже тут. Армия вражеская тут. Знаете, что, наверное, я буду еще раз призывать. Я хочу уже накопить эти вот... Пожалуйста. Давай. На. Призывайтесь. Войска. В атаку. Призывайтесь. Войска. В атаку. Ооо. И ты ч ⁇ ж думаешь? Даже, даже войска не пройдут. Это как вообще? А, я понял, твоя тактика первая просто. Или вторая тактика, я уже не понимаю. <губрит> вот это, конечно, месиво Как они это делают? Кто знает, напиши в комментариях. Это читы, явно. Он читер, блин. Тут есть читы, а? Нет, блин. <-пят> ну, стой, подожди. Я готовила для подписчиков ролик. Ну, ладно, даже если он 10 минут. Ну, блин а даже 10 минут отлично как же плохо Ну ново хоть какие-то персонаж добавят кстати еще карту добавят, так сказали по какой-то скин я в описании этого не скинул как помнить как то так блин стой нет я сражаюсь до последнего не надо нет нет, сова давай хоть сову, сову давай. Ах, как жестко. Ну а тут у не столько воинов. Можно показать соперник. Неужели у них куча юнги? Не, ну у него все видно, что. Капец. Мне скорее всего куча было. Давайте так. следующий раз не на. Стоп! Новый персонаж. Вот он. Ее зовут.. Ее зовут Камикадза, нет. Второй случай это, это дедушка. Ну, типа того ты похож. но ну, ну, кто-то будет маджиком. Это неофициальная картиночка. Вот. А третий юнит это легендарный юнит Гарпия. Вот это Гарпия будет. Этот персонаж Гарпия быстрее, знаете, при нем. Это как, блин, как мне вырезать картинку? Ладно, картиночка будет такая себе. Ну ладно, клики не будут по ней, ну и ладно. Всем были просмотр сам макс риск. Теперь вы знаете на официальном такой тренировка. Официально легендарный персонаж под названием Эпик не, не Эпик, а Гарпия Гарпия. Я помню в клешерели тоже есть как Гарпия. Ну ладно. Вау, а это что такое у нас? Увеличивает скорость передвижения союзников. Хоть соревноваться устраивает по скорости насколько она стоит а, Тип, навык время призыва 0 секунд увеличит скорость передвижения со... всех союзников на 50 процентов на 7 секунд перезарядка 45 секунд нормально кстати за что зачем мне в это все не знаю Но это классно что это я не знаю, говорят, что бери пульто Это из-за меня, из-за того, что я не успел так быстро сориентироваться. Я умею один-один гранч, а два-два договариваться с ним. Куда идти? Они а просто на автомате рубить, как мясо. Да? Ладно, всем удачи, снега.